Подобных художников ученые называют руинистами. Якобы, они все это выдумали и нарисовали. Стиль такой, но это оправдание работает только для наивных дурачков, которые не умеют анализировать информацию. Давайте внимательно рассмотрим картину. Что мы тут видим, саму арку и последствия катастрофы. Разрушенный колизей на заднем плане. Судя по растительности на зданиях, картина написана через 30-40 лет после катастрофы. Толстый слой принесенной глины или ила скорее всего волной. Вода ушла, и люди начинают возвращаться. Сейчас эта арка стоит откопанная на том же самом месте, только немного подреставрированная. Таких картин десятки, если не сотни, и все они изображают одно и то же катастрофу XVII-XVIII века и гибель античной цивилизации. После того, как все утихло и пошел век промышленности и изобретений, который на самом деле был восстановлением утраченных технологий, а не их изобретением.